Действие второе, скоморошено четвертое. Эх, ламп сотрица, опца им Это значит, сказка продолжается. Во второй части нашего представления мы покажем вам на удивление, как шаг с банником обтырку заманили и совсем уж вроде победили. Только обтырка проворен оказался, и так просто им в руки не дался. А как это было узнать хотите? Тогда тихонько сидите, смотрите. Картина четвертая. Та же лесная избушка Батника. В избушку забегает Аптырка, прижимая к груди птичку с перебитым крылом. В ту же секунду за окнами сверкает молния, Грохочет гром, стеной обрушивается дождь. Аптырка. Ху! успели до дождя. Спасибо тебе, птичка-перепелочка, Птичка голосом лишака. Дык, пожалуйста!» Аптырка удивлен. Птичка спохватывается, говорит тоненьким голосочком. Тебе спасибо, мил человек. Спас ты меня. Аптырка нежно гладит птичку, целует ее, сажает на стол. Птичка ковыляет к краю, падает, поднимается уже лешаком. Аптырка снова удивлен. Добрый день или вечер. Не знаю, как вас. Лешак я. Аптирка, приятно познакомиться. А, -а, -а я Аптирка. Лишак обходит вокруг. «Ага, а уж мне так приятно!» «Абтырка, а вы не видали, куда птичка делась?» Лишак хохочет. Молния, гром, появляется банник. Аптирка удивлен еще больше. «И вам добрый день или вечер?» Лишак бросается к баннику, хихикая и утираясь на ходу. «Слышь, он меня всю дорогу гладил доцеловал. Да Обслюняли всего. <сёк> банник ласковый, значит, попался. Сердешный. Иде колоколец-то его и иный. Лишак на груди висит. Он его от дождя в трепицу замотал. Да <сёк> к незвякнет, не боись. Оптырка, а где ж я, извиняюсь, птичка? Осматривается, банник, строго. Ты ко мне в дом пришел. Зачем? Абтырка, птичка привела. — Ты не видел ее, банник? Во-первых, шапку сымать надо. Абтырка снял. Во-вторых, все, что за пазухой, или там на груди, на шее там висит, э, все на бочку класть. Абтырка, зачем, банник? — А у меня в доме порядок такой. Вот у него на шее ничего не висит. Распахивает лишака У того на шее сушеная жаба на веревочке. — Сыми, лешак. Тихий-кая срывает жабу, не знает, куда девать, жует. У меня вот тоже ничего нет. Распахивает грудь. Там поросль молодых веточек с зелеными листочками. Ну, это не шатается. Это может, ну, как у тебя волосы. Но можно, и выдергивает веточки и пучком кладет на стол. Ну, видал, ничего нет, такой порядок. Аптырка, такая ча, я ничего, порядок так порядок, вынимает колоколец, свистульки, указ и прочее. Все кладет на стол. Извини, хозяин, а можно я птичку поищу? Куда-то ускакала. Лишак и банник хохочут. Банник, иши, иши, мы тебе мешать не будем. Начинается драка. То есть банник и лишак пытаются ударить обтырку то поленом, то ведром, то мешком, то еще чем. А обтырка, ничего не замечая, ищет птичку, все время уклоняясь от ударов, так что домовые избивают сами себя. Наконец, оба валятся в изнеможении. Банник. Не нашел лишо? Абтырка. Не, а, покуда не нашел? Лишак. Тихо, баннику. Угнуть бы надо было сначала. Банник, сейчас малость отдохну и погнем, Милой, а ты чё, меня чё ли, не боишься? Аптирка, продолжая поиски. Это как, дедушка? Банник, так ты чё, не знаешь, что ли, кто я такой? Лешак подошел к обтырке. Ты глупой, что ли? Это же банник! Аптирка. А, а я думал, он хозяин тута. Решак, да хозяин и есть, и ты должен его бояться. Абтырка, переставая искать, мне батяня говорил, что я должен уважать старших и помогать. А бояться не говорил. Бояться это как? Банник, да ты знаешь, чего я могу? Хлопает в ладоши. За окном молния, гром. Аптырка. Ух ты! Банник хлопает еще, еще, потом еще. Из громовых раскатов складывается тяжелая, страшная мелодия, под которую банник или шаг скачут вокруг обтырки, пляшут, пугая его. Обтырка же наоборот, смотрит с восхищением. Устав плясать, банник или шаг валятся на пол Аптырка потрясен. Вот это музыка. Я такой громкой еще не слышал. Дедушка, банник, а поиграй еще, пожалуйста, можешь, банник в изнеможении. Милой, так ты чё, вот не столечки меня не испугался? Аптырка, ага, мне понравилось. Я музыку люблю. Прям страсть. У меня тоже есть, только потише. Играет на сопелках мелодию. И вот еще есть. Поворачивается к столу, берет колоколец, разворачивает его банник и решах. «А, -а, -а, а Спрячь! Положь!» Разбегаются и прячутся. Абтырка поворачивается от стола. Их нет. «Ой, а где они?» «Эй, вы куда делись? «Странная избушка». Птичка пропала, эти пропали. «Эй, вы где?» Находит скрючившегося лешака. «Эй, ты чего, а?» Лешак, «Я тебя, я тебя прошу, умоляю, только, только не это, только не звени!» Абтырка такая, «Я не звеню!» Лешак, «И не будешь?» Абтырка, «Ну, хочешь, так не буду!» «А что это вы, куда делись? Банник вылезает. «А, это мы для смеху. Это мы в прятки играем». Абтырка. «А меня научите? Я тоже хочу». Банник, подмигнув Лишаку. «Научим, если звенеть не будешь». Абтырка. «Ну, сказал же, не буду. Учи давай». Банник и Лишак переглядываются, перешептываются, потом учат Абтырку играть в прятки». Начинают играть. Первым вводит аптырка Банник и лишак прячутся среди зрителей. аптырка быстро их находит. Следующим вводит банник. Лишак обтырке, слышь, ты в мешок спрячься. Он тебя там ни по не найдет. Оптырка прячется в мешок. Банник и лишак ликуют, хватают мешок. Голос обтырки из мешка. Лишак! Это ты че ли? Лишак. Я, я это, я. Я тебя в бочку спрятать хочу. Там тебя баннику ни в жизнь не найти. Тащат мешок, бросают в бочку, заливают водой, толкут оглоблями. Банник и Лишак вместе «Так тебе, так тебе будешь знать, банника!» Голос обтырки постепенно слабее из мешка а «Ай, мокро! Ай, размякну! Все, все, все, не хочу больше играть! Банник, банник, я здесь, а? Найди меня скорее, помогите!» Банник и лишак еще какое-то время возятся у бочки, потом бросаются к колокольцу. Однако сразу взять его боятся. Лишак, ты бери. Банник, нет, ты бери. Лешак, а почему это я? Может, он мне и не нужен совсем? Ты бери. Банник, а вот и возьму. Осторожно берет колоколец, рассматривает его. Случайно звякает. Лешак тут же приседает от боли, а самому баннику — ничего? Снова звенит, уже смелее. Лишак корчится от боли на полу. Банник хохочет от восторга. За окном молния, гром. Лишак перестань, погоди, не могу, пощади. Банник звякнув еще разочек. Пощадить, говоришь? Ха -ха -ха. Я тебя, допустим, пощажу. А ну, как ты сопрешь, колоколец, да сам звенеть станешь, а? Лишак, да ты что, да да нужен он мне, да да, да не в жизнь, банник подумав немного. Ну, так вот и ты мне теперь а, не нужен, совсем то есть, а потому пошел прочь из моего леса, угрожающе поднимает колоколец. Лишак, пятясь к двери, да, да ты что, ты, ты, ты что, банник, ну, Звенит в колоколец, Лишак с диким воплем убегает. Банник хохочет, Звенит ему вслед. Сверкают молнии, Грохочет гром. Банник прохаживается по избе, По-хозяйски оглядывается. Все, потому как я теперь Один в лесу хозяин и сделался. Ха -ха -ха, вот сейчас как пойду, как разгоню всех! Мелкота, узнаете меня! Самого лесного царя В дугу согну навечно! ха Уходит сопровождаемый вспышками молнии, Ударами грома, звоном колокольцев. Темнота, скоморошина, пятая. о Вот ведь страсть-то какую Нагнал чертеняка банник! Ну, да ты не боись, не будешь бояться, получишь пряник. Заманили такие обтырку, растолкли до глины в бочке. А только нам теперь надо вернуться к царской дочке. Во дворец-то то будет нам не с руки. Почему? Да потому, что нет там Натальюшки. Три дни конючила у папеньки ожерелье с фермуаром, а он-то в долгах, как в шалках, никто ему просто так не даст за даром. А потому как фермуару не купил ей отец, то, вишь, взбрыкнула царевна, да в вечеру и покинула дворец. К утру только бросились ее искать. А ну как ерник какой похитил, не приведи, Господи, тать! По-первому-то рванул на скоробеглой троеколке боярин. Следом псовая стража, да сам отец государин. Да долго вишь не пробежал, казну забыл, Да кофея глотнуть пришлось ворочаться, прервавши путь. Ставят декорации следующей картины. Так что теперь мы на лесном болоте. Хотите пройти? Затянет, не пройдете. Он сколько кочек, кругом блестит вода. А вон и беглянка спешит сюда. Скоморохи набрасывают одежи. Темнота. Картина пятая. Лесная полянка посреди болота. По временам слышатся отзвуки приближающейся грозы. Видны в всполохи молний. Выходит Натальюшка. Видно, что она устала и продрогла. Натальюшка оглядывается. «Ну что ты будешь делать, а? Третий раз сюда выхожу». Вздыхает, устало присаживается на кочку. Тут же с визгом вскакивает, закрываясь руками. «Ой, уйди!» «Уйди, не тронь меня!» Кочка шевелится, поднимается, превращается в деда-гончара. «Не подходи! Я буду кричать! Стражу звать буду! Уйди!» Дед-гончар ласково. «Ой, ты, милая, гонишь!» Натальюшка. «Тебя, чудище лесное, не тронь! Сгинь! Растворись!» «Тьфу-тьфу! Чур меня! Чур меня! Чур меня!» Дед-гончар. «Да что ж ты меня все боишься, дочураешься? Я ведь стар старичок. Худого не сделаю!» «Вот, возьми лучше. «Покушай!» — протягивает ей кусочек хлеба. Натальюшка опасливо молчит. «Ну, хоть взгляни на меня. Я, может, поболее твое испугался. Как ты на меня навалилась!» Натальюшка сквозь пальцы смотрит на деда. Тот достает свистульку и играет мелодию. Руки Натальюшки опускаются. Она улыбается деду. «О, вот и хорошо, милая, вот и славно!» «Натка, покушай!» Натальюшка берет протянутый дедом хлеб и жадно с удовольствием ест. — Ну, вот видишь, и чего пужалась, и сама не знаешь, — гладит ее по голове. Натальюшка доверчиво прижимается к деду. — Я думала, ты кикимора или черт лесной, а ты, дедушка, это, вот это вот, э, где взял? Это, верно, из-за границ каких? — Дед удивлен. Да ты что, голуба? Хлебушка это? Наш, тутошный. Хочешь еще, Натальюшка? А разве можно? Дед Гончар. О, глупая. Конечно, обязательно можно. Протягивает ей еще кусок хлеба. Тебя как величать-то, пужалка голодная, Натальюшка, ест. Натальюшка, а тебя? А меня, дочка, люди дедом Гончаром кричат". Натальюшка, а ты, дедушка, вот здесь, в лесу прям, на болоте и живешь? Дед Гончар, ну что ты, милый, зачем? Я далече от Седова в деревне живу. Да и вишь, был мне звоночек тревожный от сынка моего, обтырки. Пришлось старые кости поднимать да сюда двигать. идти то мне совсем ничего осталось, да к селов не стало». Прилег отдохнуть, от землицы силой напитаться. Тут ты на меня и свалилась, а! Напужала, думал косолапый хозяин. Оба смеются. А ты че куда бежала? Натальюшка вдруг встрепенулась. Ой, дедушка, ой, я тут с тобой антимонию развожу. А ведь за мной погоня, дед. Так это за тобой. А я думал, охота псовая. Натальюшка, они что, были здесь? Дед Гончар, так ты прислушайся хорошенько. Припади к земле. Припадают к земле, слушают. Доносится отдаленный лай собак и треск троеколки. Натальюшка, ой, Патюшки, это же псовая стража и боярин на троеколке быстробеглой. Ой, что же мне делать? Где укрыться? Дед, беги по этой тропке до камня латыря. А там налево будет избушка лесная. Наталюшка. Ой, спасибо, дедушка кинулась бежать. Дед Гончар. по дождь! Дай мне платок свой. Я их поморочу, сколько смогу. Наталюшка дает деду Гончару платок свой. Целует его. Убегает. Дед Гончар кутается в платок. Прячется в кустах. Треск троеколки приближается. На поляну выскакивает боярин. Оглядывается. Видит платок в кустах. Боярин. «Болото здесь, а топь! Туда! Туда ступайте!» Машет в сторону рукой. «Ничего, я выберусь! Выберусь, ступайте живее!» В сторону. «Все, голубо, попалося! Моя награда теперя!» «Фу, Тимофеевна, ну ты даешь! Весь дворец из-за тебя, как муравейник! Царь-батюшка!» Награду за тебя изволил объявить. Три тысячи рубликов. Золотом. <свят> Где он их брать будет, Интересуюсь я. <свят> Пойдем, ласточка моя ненаглядная, домой. Отбегалась, а. Платок не шевелится. Ну, чё тут в мокроте сидеть-то? Нашел я тебя по-честному. Так че уж тут кочевряжется? Пойдем давай. Платок недвижим. — Ну ты, мать моя, чё молчишь-то? Чё ты меня пугаешь? Тянется через кусты к платку, трогает его. Платок шевелится. — Ой, слава тебе, Господи! А то я уж подумал... Ты уж лучше сама вылезай, а то грубость могу и сделать. Тянет за платок, сдергивает его и обнаруживает деда-гончара. — А где отца... — Царевна! Натальюшка где? — Ой, рот поганый! Ой, душегуб, казнить тебя, колодненько, три тысячи рубликов! — Ой, пропал я! че молчишь? Загубил Натальюшку? Отвечай, кровопивца! Хватает деда Гончара в охапку, трясет его в отчаянии. Дед Гончар — Чего ты, мил человек, меня как грушу трясешь? Не разбойник я, не лиходей, стар старичок. Сижу себе, отдыхаю. Врешь, голье безродное, зубы мне заговариваешь. Сейчас стражу псову крикну, на тарачки тебя разнесут. Говори, куда дел, царевну? Дед, ну ты прям грозный, как жук навозной. Ты, главномилый, милый, не ори. А то я тебя боюсь, а прям ух. Царевну я твою не видывал». «А девчушка, что меня платком от прохладности лесной подарила, вон туда и пошла». Показывает совсем другую сторону. Боярин. «Эх, сейчас бы тебя, господу нашему, отправить, да тороплюсь я очень. Значит, туда?» Дед Гончар. «Туда, туда, милый мой хороший, туда». Боярин. «Слушай меня внимательно, прыжь болотный. Сиди здесь и жди меня. Уйдешь, собаками по следу затравлю». Поняла башка твоя тупая? Дед, поняла, мил человек, поняла. Ну, как не понять? Боярин, ну, то-то. Боярин толкает деда гончара, И тот летит в кусты. Боярин собирается уходить, Но останавливается, раздумывает. А ведь будь я на его месте, Глаза-то ух, Разве ж направил бы куда следует? Поворачивается к деду, а того и нет, словно растворился. Ах ты, вражина поганая! Точно! Надуть хотел! Совсем значит, не туда мне и надо. А надо мне, соображает, туда. Ой, вернусь я! Ой, вернусь! Убегает! Слышен удаляющийся треск троеколки. Из кустов кряхтя вылезает дед гончар. А. Интересная кометь получается. Значит, это я царевну Коптырке направил? Хе-хе-хе! Кто ж кому помогать-то теперь обудет? А? Сбрасывает одежу деда Гончара.